На занятия я шла, как, как как на спасение, получалось спасаться или нет, или как когда. Ну, самой сложно, конечно, во всем разбираться. Псих... Психология она разная и <салев> <салев> психология разная, ну. Но... И эзотерика разная, сложно самой, можно заблудиться, не туда уйти. Здесь, конечно, как неоднократно было замечено, знания структурированы. Здесь такое смешение психологии и духовных знаний. Наверное, подсознательно я ищу, искала и, наверное, буду искать больше духовных знаний, ну, потому что, ну, так как <смех> мне кажется, что мы все равно <смех> больше не материя, а дух, это то, что, ну, дух, он знает ответы на все вопросы. <смех> Поэтому, может быть, когда я упиралась... Нет, скажем так, так как этот курс, он, тут больше такие структурированные знания, психологии. если я там что-то недополучала в духовных знаниях, я могла сначала это не понять, либо понять неверно, в общем, мои ожидания могли не оправдаться, но потом я понимала, что это мои какие-то ложные убеждения, что э, преподаватель, он действительно, чтобы донести э, знания, он прошел все. А, ту практику, которую он давал, э, он также ее проходил. Это мне давало уверенность и понимание, что э, я нахожусь и в безопасности, и то, что... Э, это, наверное, единственный способ, который может меня как-то заземлить. А то я иногда, даже не иногда, а часто где-то там летаю. Занятия очень наполненные, полезные, если я скажу, ценные будет неверно, они бесценные. Это поистине так. В жизни человека, ищущего, должен быть обязательно наставник, учитель. Можно, конечно, учиться у каждого, кого мы встречаем. Но есть люди, которые по природе своей знают, наверное или видят то невидимое, что невидимы. Вот Виталий, тот человек, который поистине тот учитель, духовный и, и психолог, у него можно учиться, учиться действительно верным знаниям, которые не навредят, которые помогут, которые поднимут и дух, и дадут понять, кто мы есть в действительности. Конечно, курс, он был сжатый, в сжатой форме, но это та база, которая нужна и каждой девушке, и каждому, ну, так как курс женский, но здесь много было просто знаний, которые необходимы для каждого человека. Я вам очень благодарна, Виталий. Мне хочется... И по возможности я говорю каждому человеку, которому... Понимаю, что у него есть интерес в развитии, в каком-то понимании жизни. Я и говорила, и буду говорить о ваших занятиях, потому что они поистине бесценны. Спасибо, что вы включаетесь, стараетесь и понять каждого, и почувствовать каждого. И... И да, я вам доверяю, <смех> это так, вам благодарна, мне хочется пожелать вам, чтобы вы всегда помнили, кто вы есть, хотя <смех> это мои, конечно, советы так, но <смех> я лишний раз почему-то хочется сказать, что всегда помните, кто вы есть, и, и ну, что вы несете свет, а это самое важное. Благодарю вас. Благодарю вас, Дмитрий, за хорошую организацию. Всегда приятно приходить сюда. Здесь очень добрая атмосфера. Спасибо, девочкам. Я с вами подружилась. Хоть мы не с каждым знакомы, но все стали родными, близкими. И я надеюсь, что у каждой девочки, женщины в жизни все служится самым наилучшим образом. Спасибо.